Добрый день, друзья! С вами Иван Мальцев, основатель сети Бинни. Давайте поговорим на важную тему. Как правильно подобрать помещение для детского сада? Первый важный момент. Вы должны четко понять, какую площадь вы хотите, и чтобы эта площадь соответствовала нормам детского сада. Первый момент, на который обращайте внимание при выборе помещения, это наличие окон. Вам нужно минимум, Три хороших просторных группы. Я рекомендую рассматривать помещение площадью 250 метров квадратных и более, потому что это позволит вам сделать частный детский сад на три группы с заполняемостью 45 ребятишек, что позволит иметь наиболее выгодную финансовую модель. Вы, кстати говоря, под этим видео можете оставить комментарий, и я пришлю вам свою версию финансовой модели, где вы сможете просчитать и сравнить. Второй важный момент при подборе помещения. Посмотрите, естественно, район, где это находится. В моем прошлом видео я говорил о том, что тестируйте спрос. Тестируйте спрос. Тестируйте спрос. И выбирайте те места, где наиболее высокая покупательская способность. Потому что наша цель – это зарабатывать деньги. И наша цель – это иметь выгодный бизнес. Поэтому тестируйте спрос и район. Место, где находится помещение ЖК, должен быть благоустроен. Я сейчас нахожусь в ЖК «Европейский берег». Одного из наших филиалов в городе Новосибирске. И мы очень тщательно позаботились над подбором помещения, чтобы выбрать уютное пространство для детей, каким является данная закрытая территория, где у детей есть разные места для прогулок, для игр, для отдыха. Недавно даже детки сели на травку и читали книжки. Это было очень приятно. Мы снимали контент на эту тему в сторис, потому что родители все это смотрят. Детская площадка должна быть безопасной для прогулок, для занятий. И обязательно смотрите... Наличие удобной, расположенной детской площадки в данном ЖК. Третья фишка, третий важный аспект, когда выбираете помещение, ориентируйтесь еще на местную аудиторию, на местную целевую аудиторию. То есть это жители самого ЖК. Какой это дом? Старый панельный дом, где в принципе нет целевой аудитории, но зато выгодная аренда, вы спешите туда зайти. А что в итоге? Вы не получите дополнительных клиентов. Я выбираю ЖК, где много клиентов целевых, и мы можем почти полный детский сад нам набрать с самого ЖК. Это очень важно. Не экономьте на выборе помещения в плане своего времени и в плане даже стоимости аренды, потому что нужно уметь четко оперировать цифрами финансовой модели, скачать финансовую модель, и попробуйте просчитать, потому что даже небольшое удорожание стоимости аренды, но при том, что это будет более перспективное выгодное место в плане стоимости абонементов, в плане количества клиентов, гораздо быстрее окупит ваше вложение, потому что перед открытием детского сада мы всегда волнуемся, наберем ли мы детей, будет ли бизнес прибыльным. Чтобы этот страх убрать, протестируйте спрос, составьте финансовую модель, бизнес-план четкий, и уже с анализом спроса, с бизнес-планом заходите в договор аренды следующий момент всегда анализируйте зонирование помещения перед тем как вы будете подписывать договор аренды насколько эффективна площадь я видел очень много продающихся детских садов где площадь была арендована неэффективно к примеру 330 метров квадратных а на деле эффективных там 150 а платят они как за 330 то есть логически грамотно наймите проектировщика перед тем, как вы снимаете детский сад или входите к нам в команду, работайте вместе с нами перед тем, как вы открываете свой бизнес, потому что очень важно отсеять много неподходящих вариантов и взять выгодный вариант. Следующий аспект, который нужно проработать перед открытием детского сада, это четкие поэтапные правильные переговоры с собственником, чтобы ваш договор аренды отражал ваши интересы и защищал вашу позицию и был выгодный. И обязательно просите у собственника арендные каникулы на 4, на 5, даже на 7 месяцев. Иногда получается взять каникулы на 10 месяцев, потому что детский сад, частный, это долгосрочный, выгодный проект. Спасибо, ребят, за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я буду рад вашим комментариям. До встречи.